Отпустить отпусти, отпусти. Oh, oh, oh. Не просвел оставить меч Никогда таких Думал только о тебе Разделил свой мир на нас двоих. Что оставила ты мне в сердце Чувство, что мы предали Я зову тебя к себе Но уже не знаю, надо ли Что мы с тобою наделали Любовь к любовь к наделали Без гордости Любовь проси Сломали, не переделали Нас не спасти все отпусти Что мы с тобою наделали Без гордости Любовь проси